А что такое Агрис? Не что такое, а кто такой? Это человек, который мне помог донатами. На вебку собрать, на коляску собрать, на многое другое. За что я ему очень сильно благодарен. Будет... <мер paralyzed>. Спасибо меньше, большое. Посмотри а -А! фильм Хаг. Будет... Я Грис, тебе скорейшего выздоровления, пожелал. <связь> Ой, хим, да. Температура какая? О, не, температура 36, все нормально с температурой, только то, что горло бы а а а нет. Братан, <связь> что Это ты творишь? Ты... Ух ты, бля! О, Angris Бой, привет. Энгрис. Энгрис бой. Энгрис. вернулся. Спасибо, спасибо огромное. Серьезно за сердечко? Капец, мы порошок. Она заказывает 20 песен. Крест. Иди, сюда, крест. иди сюда, иди сюда, иди сюда. Заклятие читай быстрее, быстрее. Поздно. А, Это порча, чтобы стояка не было. воскрес. Ну нахер. Отец! Христос воскрес, понимаю. Ля. Спасибо, и от меня, и от жены. Вообще большое спасибо, что поддерживаешь. Либо почка, либо сейчас тысяча. Ну подожди, подожди. Юра. Прощай, он любит типа всех. Карл. снова кидает. Жена хочет. Во-первых, я живу блять, в Донбассе. Приятно, приятно. Спасибо, агресс. Вы хранники. Блин, ну что ты делаешь? Капец. Дрешок. Скажите, что это самодонат? Я, я не верю уже. Ну вот реально, у меня башка вообще не варит. Вот как можно в донат и такие суммы скидывать? Листочка возьму. Да кому? Это вместо ответа, да, типа? Попробуй. Okay. Блин, пушистый. Капец. Думаю, можешь сделать скрин. Спасибо, братан, спасибо. Меньше, чем Какой кот. Я думал, это сотка прилетела. Смотрю, там еще 0 лишняя. Грис, спасибо большое. Типа... Да работает, огромное спасибо тебе. <соединяющий> Можно было просто в чатик ответить. Спасибо. На телефоне немножко. Просто. Ты да точно считаешь бабки? Не считаю. Вот агресс не считает походу. Сейчас в чатике я скину стреляет, один Это пиздец Я в шоке Это Велинки, Паша, передай сердечко от меня Эвелин, а вот такое большущее сердечко кажется, тебе от Агриса, Огромное голову, просто стреляет, Буду играть, добро Красиво, не очень приятно. Блин, а как же этот глад волакас? Да-да-да-да... уже не те, у меня иммунитет в твой косте. Если хочешь позвонить, я на луне передам потом привет, Илани, тебе. Сори, я какала ты ищу принцессу, надеюсь, мне поможет Джин. Она излечит мое сердце лучше медицин, а тут его не даст уснуть ночью кофе.